Рецепт приготовления летнего салата из дыни, лука, перчика, чили и зелени. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Разрезаем дыню на два части. Нарезаем небольшими кубиками. Режем лучок, чили и кинзу. Выжимаем 2 столовые ложки сока лайма. Смешиваем все ингредиенты в салатнице и подаем к столу. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот что нам понадобится. Сладкий лук, 4 стакана, мелко нарезать. Кинза, 2 столовые ложки. Чили перец, 1 штука. Сок лайма, 2 столовые ложки. соль.